Привет, друзья! Сразу же хочу напомнить вам об акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия под видео. Сегодня поговорим о уже совсем не новой, но от этого не менее актуальной теме остановки автомобиля работниками полиции. Обращаю ваше внимание на то, что у каждого адвоката, практикующего в этой сфере, свое видение модели поведения водителя после его остановки работниками полиции. Я не одобряю ту модель поведения, где водитель сразу же закрывается в машине, течет работнику полиции в лицо камеры и кричит на него, особо не подбирая ни слов, ни эмоций. Ведь такая модель поведения приносит дискомфорт в первую очередь самому водителю и по сути только усугубляет ситуацию. Поэтому сегодня расскажу свое видение этой ситуации. Причем в основу моего видения положена как личная практика меня как адвоката, так и личная практика меня как водителя. Как предусмотрено в пункте 2.4 правил дорожнего движения, по требованию полицейского водитель должен остановиться с соблюдением требований настоящих правил. То есть, как минимум в месте, где не запрещена остановка или стоянка и таким образом, чтобы не мешать другим участникам дорожнего движения. Выбор места для остановки в некоторых случаях играет очень важную роль. Ведь если полиция установит то, что вы не имеете права дальше управлять автомобилем, например, из-за серьезных неисправностей или необходимости пройти тест на состояние алкогольного опьянения, а ваш автомобиль припаркован в запрещенном месте, или он создает преграды для движения других авто или пешеходов, его просто-напросто могут эвакуировать на штрафплощадку. Пункт 9.9 правил обязывает водителя сразу после остановки работниками полиции включить аварийную сигнализацию. В случае невыполнения этого требования на вас могут выписать штраф в сумме 425 гривен. На сегодняшний день в статье 35 Закона Украины о полиции предусмотрено 10 причин для остановки транспортного средства. Поэтому после того, как работник полиции представится, покажет свое служебное удостоверение, он обязан проинформировать вас о причине остановки, которая обязательно должна совпасть с одной из причин, указанных в статье 35 закона Украины о национальной полиции. Если он этого сделать не может, остановка и все его дальнейшие действия незаконны. Если вам говорят, что причина вашей остановки нарушения вами правил дорожнего движения, первым делом вы должны попросить работника полиции предоставить вам либо какие доказательства этого нарушения. Например, фото, видеофиксацию. А полицейский обязан вам их предоставить. На этом этапе желательно не утверждать и не отрицать факт нарушения. Опросить доказательства именно с целью понять действительно ли вы нарушили. Если факт нарушения правил дорожнего движения полиции не зафиксирован, а других доказательств нет, то со своей практики могу сказать, если вы были вежливы и не грубили, вас предупредят о необходимости строгого соблюдения правил и отпустят, не вынося никаких постановлений. Но если, несмотря на отсутствие доказательств, полицейский все же решил выносить постановление о наложении на ваш штрафа, вам не стоит забирать у него ручку или разбивать его планшет. В первую очередь нужно заявить ему о том, что вы просите отложить рассмотрение дела об административном правонарушении в связи с необходимостью воспользоваться правовой помощью адвоката и при к делу доказательств своей невиновности. В этом случае, если такое заявление будет зафиксировано на бодикамеру полицейского или хотя бы на ваш телефон, Постановление можно будет отменить в судебном порядке из-за нарушения права на защиту. При этом помните, каждый имеет право на юридическую помощь адвоката. Водитель имеет право не подписывать какие-либо документы и не давать какие-либо показания без присутствия адвоката. Но в случае наличия однозначных доказательств того, что вы нарушили, Советую не тратить собственное время и лишние деньги, а платить штраф и впредь стараться не нарушать. Для того, чтобы все названные сегодня правила всегда были у вас под рукой, я подготовил специальную шпаргалку с алгоритмом действий и моими контактными данными, которую вы можете скачать себе на телефон, либо распечатать и положить в автомобиль, и всегда знать, что делать в случае... Остановки работниками полиции. О том, как ее получить, читайте в описании к видео. Еще раз хочу напомнить о ограниченной акции, в рамках которой каждый желающий может получить мою бесплатную юридическую консультацию. Все условия также под видео. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. На этом все. Пока.